Сны, опять эти страшные истории. Простите, я не представился. Карудо, попугай Карудо. Эти истории часто не дают мне спать. Да, пожалуй, одну из них самую интересную свидетелем которой мне пришлось быть, я могу вам рассказать. Так вот, когда-то, давным-давно, а, может быть, недавно, в одном прекрасном городе между его последней улицей и лесом жил знаменитый доктор по фамилии Айбоид. Доктор никому не отказывал в помощи, и ни у кого денег не брал Ибо какие же деньги есть у зверей и животных А работали мы с ним так к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех, Всех. излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Добрый доктор Айболит Он под деревом сидит Он под деревом сидит Приходи к нему лечиться И корова, и волчица Всех излечит и сидит. Добрый доктор Айболит Добрый доктор Айболит Пришла к Айболиту лиса Ой, меня укусила осла. И пришел к Айболиту барбос Меня глянула в нос И прибежала зайчиха и закричала по дорожке. Ой. И ему перерезала ножки. О, ужас! И теперь он такой, и больной, и кровой. Маленький сайка мой! И сказал Айболит, не беда. Подавайте Ой. его мне сюда. Я пришлю ему новые ножки. Он Ой. опять побежит Ой. по дорожке. И принесли к нему Зайку, такого больного, хромого. И доктор пришил ему ножки, и Зайнька прыгает, прыгает снова. снова. Чудо! Ай, спасибо, ай, полюб, ай, спасибо, ай, полюб! И прилетел к нему печальный мотылек. Я на свечке себе крылышко обжег. Помоги мне, помоги мне, Айболит. Мою раненое крылышко болит. А -а -а. Мотылек, ты ложись на бочок, я пришлю тебе другое. Шелковое, голубое, новое, хорошее крылышко. бабочками и стрекозами. А Каюсь, говори. Ладно, ладно, веселись. Только свечки берегись. Ладно, ладно, веселись. Только свечки берегись. Только свечки берегись. Так работал доктор Айвейд. А совсем на другом конце земли жил пират и грабитель, злой разбойник Бармалей. Жителям этой страны надоел невоспитанный и коварный разбойник. И они отвезли его на необитаемый остров, заточили в старую крепость и поставили надежную охрану. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, бармалей. И мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а только маленьких детей. Да, очень маленьких детей. Да, Бармалей сидел за решеткой. Но злой разбойник был не одинок. Разбойники не всегда бывают одинокими. Его друзья, такие же разбойники, как и сам Бармалей, решили освободить своего главаря и снова захватить власть в свои руки. А, Бармалейчик, родной, здравствуй. Постой, постой. Одноглазый, это ты. Тебя не узнать. Не узнать? Да и ты, Бармалей, уже не тот. Видишь, сижу тут, а, а ведь совсем еще недавно а, мне не надо было ни шоколада, а, а, а, ни мармелада, а, а, столько маленьких их, детей. детей. У нас сейчас все по-другому. По-другому пиратам и разбойникам, никакого почтения. Никакого почтения. А твои выведи пугают детей. Пугают детей. Те, да, все стали вежливыми и добрыми. Добрыми. И каждый день готовят уроки. Уроки? Смедание окончено. А, а, одну минутку, одну минуту. Это тебе от друзей ешь на здоровье. Сегодня полностью наш корабль будет ожидать в полумиле от бе берега. Друзья! Друзья! удалось ловко перехитрить гипопотама и освободить бармалея но Беспощадный. Беспощадный. Я злой разбойник. Злой. Дети мои. Все, кто любит меня, вперед. Беспощадный, я злой разбойник бар И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких. Да, очень маленьких, бог очень маленьких детей. Да, детей. Да, детей. Да. барам барам Rambo remba, rambo Страшный костер зажигает! Он страшное слово кричит! Карабас, карабас победы сейчас! Победаю сейчас! Итак, друзья, доктор Айболит был неженат, и жила с ним его сестра Варвара. Очень несимпатичная, злая женщина. Больше всего на свете, тетушка Варвара не любила зверей. А доктор продолжал их любить и лечить. Очереди к нему становились все больше и больше, и целый день не замолкал телефон. Так, дышите. Дышите. Еще дышите. Хорошо. А не дышите. А теперь посмотрим глаз. <сосимый> Теперь посмотрим язычок. А -а -а. Хорошо. Теперь посмотрим печень. Ах, извините, у меня зазвонил телефон. Алло, кто говорит? Сон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Дай пудов это пять или шесть. Лучше ему не съесть. Он у меня еще маленький. Прошу извинить. Нос, mm. Нет, тут не больно? А вот так? Хорошо. Знаете, вчера мне позвонил крокодил и со слезами просил. Говорит, мой милый хороший, пришли мне калоши и мне, и жене, и тоже. Померим давление. А я ему говорю, постой, не тебе ли? На прошлой неделе я выслал две пары отличных калоши. А он, он отвечает, ох, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. Так. 500 на 500 Нормально, хорошо, посмотрим уши. Ух, пыль, пыль, пыль, пыль, смахните на хвосток. А, говорит, те, что ты выслал на прошлой неделе, говорит, мы давно уже съели. И ждем, не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калошек. Не дышите. Ага. дышите а потом позвонили зайчатки нельзя ли прислать перчатки а потом позвонили мартышки пришлите пожалуйста книжки а потом позвонил медведь да как начал как начал реветь я ему говорю погодите медведь не ревите объясните чего вы хотите но он только му-да-му. -да -му. а к чему почему не пойму не дышите я ему говорю, ответьте, пожалуйста, трубку. Ага. А головочку сюда, ага. грифку, грифку, грифку сюда. Ага. Вот так. А потом позвонили капли, пришлите, пожалуйста, капли, мы лягушками нынче объелись и у нас животы разболелись. Извините, опять телефон. Это звонит свинья. Пришлите ко мне соловья. Мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем. Нет, соловей не поет для свиней. Позови-ка ты лучше барону. Извините, опять телефон. Алло, это снова медведь. О, спасите моржа! Вчера проглотил он морского ежа! Ох. И такая дремедень целый день. день-день, день-день, день диндилень, то телень позвонит, то лень. А недавно две газели позвонили за запели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? А я им говорю, ах, вы умели вы, газели, не сгорели карусели и качели уцелели. Вы в газели не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели. Но не слушали газели и по-прежнему галдели. Неужели в самом деле качели, погорели? Что за глупые газели? Алло? Нет ли квартира мой додыр? Нет, это чужая квартира. А где мой додыр? Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125. До каких пор это будет продолжаться? Из-за твоих противных зверей приличные люди не приходят к нам в гости. Звери только комнаты пачкают. Я не желаю жить с этими скверными тварями. Человек за бортом! Человек за бортом! <гав> человек, <гав> за бортом. Человек. человек за бортом! А. А. А. А. Человек за бортом! Человек за бортом! Человек за бортом! Человек за бортом! За зверь. Бармалейчик! Бармалей! Бармалейщи! Вот удача! Куда путь держится? Мы едем прогонять детей и зверей. Возьмите меня с собой, я вам прикажусь. Ух, как я их всех ненавижу! Злодей, злодей, ужасный! Прошу прощения, дорогие друзья. Итак, пиратская шхуна на всех парусах мчалась к острову. Всемирно мирно известная труппа... Солистов, вокалистов! В сопровождении граммофона... Под управлением знаменитого маэстро Бармалини... Покажет... Фильм-оперу... Муха... Цокотуха! Заходите и садитесь! После фильма большое угощение! Два-три чашки с молоком и хренгельком. Макибуха-то катуха и пытиница. <свес> Приходили мухи блошки приносили ей сапожки. А сапожки не простые, у них засержки золотые. Приходила мухи, бабушка пчела, мухица котухи, меду принесла. Вдруг какой-то старичок паучок нашу муху в уголок поволок, хочет бедную убить. За катуху погубить. Червяки испугались, а? по углам, по щелям разбежались. Тараканы а? под диваны, а козявочки под лавочки. А букашки под кровать не желают воевать. Пропадай, погибай, именинница. А кузнечик, а кузнечик, а кузнечик, кузнечик, совсем как чек как чек. Сок сок сок сок сок сок сок смыч мыч За под мосток и мальчик. а злодей то не шутит. Руки ноги он муки веревками крутит, Зубы острые в самое сердце вонзает и кровь у неё выпивает. А кричит надрывает. А злодей молчит, ухмыляется. Я тебя освободил, и теперь душа девица, она тебе хочу жениться. О, не думайте, что Бармалей. Хотел порадовать детейшек Нет Нет. Это был хитрый, хитрый и коварный план. Пока зрители смотрели необыкновенное представление, за кулисами готовилось для них ужасное угощение. И козявки выползают из подлавки. Слава, слава ковару, победитель детителю. Прибегали светляки, зажигали агаки. То-то да стало весело, да то хорошо. <связь> Эй, сорокадошки, <связь> бегите под воду. Будем там <соспит> Музыканты прибежали, барабаны застучали.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 Приходите же скорее, добрый доктор Айболит. Ладно, ладно, побегу. Вашим детям помогу. Только где же вы живете? На горе или в болоте? Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре, на горе Фернандопо, где гуляет гиппопо, -по, по широкой липпопо. А! Алло! Алло! Разведенели. Какое несчастье! Немедленно в дорогу. Собирайтесь, едем сейчас же. Добрый доктор Айболит, конечно же, не мог оставить несчастных больных зверушек в беде. Он должен был их спасти и наказать Бармалея. Быстро собрав все необходимое, доктор и его друзья отправились в дальнюю и трудную дорогу. Если я утону, если пойду я ко дну, Что станется с ними больными, С моими зверями лесными? А тут выплывает кит. Садись на меня, мой полик, И как большой парафот Тебя повезу я вперед, да вперед. Сел на кита, ай болит, и одно только слово ведит. Лим по поле по поле по поле по поле, лимфо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 У них, у бегемотиков, животики болят. И тут же страусята визят, как поросята. Жалко, жалко, жалко бедных страусят. И коре дифтерит у них. И оспа, и бронхит у них. И голова болит у них. И горнышко болит. Они лежат и бредят. Ну что же он не едет? Ну что же он не едет?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 И доктора зовет. У где же добрый доктор? Когда же он придет? Начинай ползти. А горы, зелыша, А горы все круче. А горы уходят Под самые тучи. О, если я не дойду, Дойдем! Если в пути пропаду, Не пропадем! Что станется с ними, с больными, С моими зверями лесными? Сейчас же с высокой скалы к Айболиту спустились орлы. Садись, айболит и не рыхло. Мы сило тебя донесем. Речу тебя донесем. И сел на вода, ай И одно только слово первит. Тебе поболет, поболет, поболет, пополи, поболит. Либо <губо> Лимбабо! Лимбабо! Лимбабо! Лимбабо! Лимбабо! лимбабо. лимбабо? лимбабо? А, а, а, а. Мы, мы пропали. Они опять меня посадят в крепость. Я, я, я, нет, нет, я, первый, я, я, первый. Мы, я скажу, я, я, я, я. Ура! Мы спасены! Я кровожадный? Кровожадный! Я беспощадный? Беспощадный! Я злой разбойник! Злой! Крокодила ко мне! Есть, Простите, так это же я? слушай сэр! Немедленно проглоти солнце, чтобы была полная темнота. Понятно? Понятно. Простите, Са, это приказ. Это приказ. Приступайте. Понятно. Простите, Са. А, ну да. Понял, слушай, Са. Ну и глупый же ты, зеленый. Бывает, Са. Итак, доктор Айболит и его друзья оказались в полной темноте. Это произошло так неожиданно, что все растерялись. Бармалей, конечно, был доволен своей проделкой. Я кровожадный. Я беспощадный. Я злой разбойник Бармалей.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 Ну гулять в Африке разбойник. За что на свете не хотите в Африку гулять? В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы Будут вас кусать и не обижать. Не хотите, дети, в Африку гулять? В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ручастый фармалей. А он бегает по Африке и кушает. Гадкий, нехороший, жадный. Барбалей Вот поглядите Какая-то птица все ближе и ближе по воздуху мчится. На птицы глядит и сидит ай И шляпу ума, и громко кричит. Да здравствует милая Африка! И рада, и счастлива вся дитвора! Приехал, приехал! Ура, ура! А птица над ними кружится! А птица <свист> на землю садится! И бежит айболит к бегемотикам и хлопает их по животикам и всем по порядку дает шоколадку и ставит и ставит им градусники. Десять ночей айболит не ест, не пьет и не спит. Десять ночей подряд он лечит несчастных зверя и ставит и ставит им градусники. Вот и вылечил он и Лимпо. Вот и вылечил больных. Лимбопо. -по. И пошли они смеяться. Лимпопу! И плясать, и баловаться. Лимбапо! Рано-рано, два барана застучали в ворота. Эй, вы звери, выходите, проходила победите! Чтобы бы жадный крокодил в солнце в Легут медведю в берлогу. А Выходи-ка ты, медведь, на подмогу. полно лапу тебе лодырю сосать. Надо солнышко идти выручать. На медведю воевать неохота. Ходит-ходит он, медведь, круг болота. Он и плачет, медведь, и ревет. Медвежат он из болота зовет. Ой, куда бы толстопятые сгинули? На кого бы меня старого кинули? Стыдно старому реветь, ты не заяц, а медведь. Ты пойди, как осолапый, крокодила из царапой, Разорви его на части, вырви солнышко из пасти. никогда оно опять будет на небе сиять, Малыши твои мохнатые, медвежата толстопятые, Сами к дому прибегут. Здравствуй, дедушка, мы тут. И встал медведь, зарычал медведь, И в большой реке побежал медведь. А в большой реке крокодил лежит, И в зубах его не огонь горит. Солнце красное. Солнце краденое. Идет медведь, медведь идет, ты слышишь? Тихонько, толкнул его игонько. Говорю тебе, злодей, выплюн солнышко скорей. А не то, гляди, поймаю, пополам переломаю. Будешь ты невежа знать наше солнце боровать. Пропадает целый свет, а тебе и горя нет. Но бессовестный смеется, так что дерево трясется.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 ты мальчики и девочки обнимают и целуют косолапого. Ну спасибо тебе, дедушка, за солнышко. Я погиб! Я погиб! Ну, что же делать? Что же делать? Мы знаем, кто может спасти нас! Это... Красный великан, Рызый и ужасный характер. Ура! Мы спасены! Вперед! Что же мы стоим, друзья? Надо догнать Бармалея, ну, теперь он от нас не уйдет. Итак, друзья, наша увлекательная и правдивая история близится к развязке. Погоня за Бармалеем успешно продолжалась. Еще чуть-чуть и разбойники окажутся в руках Айболита и его друзей. Но ехали медведи на велосипеде. За ними кол задом наперед, а за ними кол задом наперед. на хромой собаке, а за ними раки на хромой собаке. Волки на кобыле. Львы в автомобиле. Зайчики в трамвайчике. Шаба на метле. Едут и смеются, пряники жуют. А за ними кот задом наберет, а за ними кот задом наберет. <социт> Он рычит и кричит и усами шевелит. Погодите, не спешите. Я вас смехов проглочу. Проглочу, проглочу, не помилую. Звери задрожали, боморок упали. Волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил. А, -а, а слониха вся дрожа, так и села. А -а -а! На Но увидев усача, Звери дали стрикача. По лесам, по полям разбежались, Тараканьих усов испугались! Тараканьих усов испугались! Маленькие дети,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 но папочка и мамочка Уснули вечерком, уснули вечерком А Танечка и Ванечка по Африку бегом Вдоль по Африке гуляю Фиги-финики срываю Ну и Африка Вот так Африка там Рыжий, Усатый, э Таракан. А В Африку бегом вдоль по Африке гуляют, Фиги-финики -фиги срывают. и Африка! Вот так Африка! <сосит> стойте, стойте звери, стоп! Успокойтесь, не кричите! Посмотрите, Луци, кто стоит перед вами! Это же доктор! Добрый доктор, айварит! Ура! Айварит! Мама, пей! Брык, да брык, череп. чик-чирик, чик и Вот и нету великана. По делу великану досталось, ты и усов от него не осталось. Но вот из-за Нила идет, горилла идет. Добрый доктор Айболит, крокодилу говорит. Ну, пожалуйста, скорее проглотите Бармалея, чтобы жадный Бармалей не хватал бы, не глотал бы этих маленьких детей. Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил, и злодея Бармалея словно муху проглотил. Ой, ну, ну, ну что вы делаете, это же больно же. Ну. Но в животе у крокодила дивно и, и тесно, и уныло И в животе у крокодила Рыдает, плачет Бармалей О, я буду добрей. Полюблю я детей Не губите меня, пощадите меня Ой, я буду, я буду добрей. Поживели дети бармалея, крокодилу, дети говорят, если он и вправду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собою бармалея, увезем в далекий Ленинград. Крокодил головой кивает, широкую пасть раздевает. И оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей, А лицо у Бармалея и добрее, и милее. Как я рад, как я рад, что поеду в Ленинград! Как он рад, как он рад, что поедет в Ленинград! Спасибо, доктор! Ай, спасибо, Айполит! Ай, спасибо, Айполит! Итак, друзья, и окончились знаменитые приключения доктора Айболита. Его сестра Варвара полюбила наконец животных, а злой разбойник Бармалей стал детям другом. Теперь он часто бывает в гостях у Айболита. С ними за столом сидят и пьют чай все звери, и, конечно, в том числе я, рассказавший вам эту историю. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит, Он под деревом сидит, Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица, И жучок, и черечок, И медведица. Всех извлечь ты Добрый доктор Ай болит! Добрый доктор Ай болит! Добрый доктор Ай болит! Добрый доктор Айболит!